Привет всем поклонникам математики! Сегодня мы научимся решать с вами квадратное уравнение по теореме Виета. Поехали! Итак, давайте разберемся, как решать квадратное уравнение через теорему Виета. Значит, что надо делать первым? Написать первый корень плюс второй корень, который равен противоположному значению коэффициента b. То есть вот эту цифру вы пишете с противоположным знаком. Потом пишите первый корень умножить на второй корень равно коэффициент c его знак вы не меняете пишите именно таким какой он есть в уравнении дальше чтобы решить э, уравнение по теореме виета вам нужно знать таблицу умножения давайте подумаем значит как я решаю теорему виета я, я всегда смотрю на первую строку x 1 умножить на x 2 должно получиться минус24 сначала я прикидываю что вообще надо умножить чтобы получить 24 либо 3 на 8, либо 6 на 4. Но у нас минус 24, а еще при сумме нам надо получить минус 2. Скорее всего, это было минус 6 и 4. Дальше, чтобы понять, что вы правильно решили уравнение, вам нужно проверить. То есть вам надо подставить вот сюда и вот сюда ваши два корня. Начиная проверку. Минус 6 плюс 4 получится минус 2. И минус 6 умножить на 4 получится минус 24. Все, уравнение решено верно. Давайте для закрепления решим еще одно уравнение. Значит, вспоминаем. Пишем первый корень плюс второй корень равно, то есть смотрите, вот здесь стоит коэффициент минус 1, но вы пишете 1 положительное, потому что это правило. И все. Потом вы пишете первый корень умножить на второй корень, получится коэффициент c. Коэффициент c, он не меняется. Какой есть, такой вы и пишете. Я всегда делаю все по нижней строчке. Что на что надо умножить, чтобы получить 110? Либо это будет 55 на 2, либо это будет 11 на 10, что ближе всего. А ведь смотрите, нам же надо получить 1 положительное. Скорее всего, наверное, это было 11, которое умножалось на минус 10. Давайте меня проверим. 11 плюс минус 10. Получится 11 минус 10. 1 и 11 умножить на минус 10. Получится минус 110. И бельгийский. Совершенно верно. А змеи 300. Итак, ребята, надеюсь, мое видео стало для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте колокольчик. И побалуйте это видео лайком. До встречи в следующих видео. Пока-пока.